Добрый день, дорогие друзья, и в этом видео я хочу предложить вам поучаствовать в совместной закупке семян павловни. Многие уже знают, на канале я выкладываю огромное количество видео о своем пути, о том, как я выращивал павловню в этом году, какие результаты у меня получились. Я в этом году выращивал павловню войлочную, семена мне прислали из Крыма. Ну вот, в принципе, вот такой пакет семян здесь достаточно много. Но ну, я высаживал разные семена, и вот эти семена высаживал, и еще и другие семена павловни, тоже из Крыма-Волочной, я высаживал. Но в этом году у меня не получилось заказать семена гибридов. И на следующий год я планирую высадить гибрид PAO Z07. Это гибрид из трех павловней. Более подробно о нем будет в описании к этому видео, коротко сказано. Также я планирую снять по этому гибриду отдельное видео, в котором более подробно расскажу, что это такое. Вся подробная информация о том, сколько стоят семена, какие фасовки можно заказать, будет в описании к этому видео по ссылке. Там будет форма регистрации, в которой вы можете регистрироваться, получить более подробную информацию, также задать вопросы, если вас что-то интересует более конкретное. После того, как собирается совместная закупка, я... Делаю заказ, а потом высылаю семена в ваш город. Ну, вся информация находится в описании к этому видео в форме заказа. Я приглашаю вас к этому. Если вы заинтересованы, так же как и я, в посадке такой интересной культуры, как павловния в своем регионе, то заказывайте семена, вместе будем пробовать, высаживать в разных регионах как она будет себя вести в различных климатических условиях. В этом году я уже попробовал в различных вариантах ее, как она проявила себя. Ну, надеюсь, что на следующий год мы получим еще более интересные результаты по итогам зимы, весной. Будем наблюдать, смотреть. Ну, а на этом все. Я благодарю вас за то, что вы смотрели. Переходите по ссылке видео, регистрируйтесь, знакомьтесь с информацией. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если у вас есть вопросы, можете писать их под вот этим видео в комментариях. Ну а на этом все. До встречи в новых видео. Пока.